Факт первый. Дизайн охватывает все сферы жизни. Дизайнерские концепции имеют огромный потенциал. Их можно применять для совершенствования существующих продуктов, обмена информацией формирования потребительского опыта. Анкетирование и опросы не дают нужного результата. Чтобы отыскать гениальную идею, нужно наблюдать за людьми в их естественной среде. Рутинные действия показывают, чего не хватает пользователям. Дизайнерам следует изучать потенциальных клиентов в поле, посещать привычные для них места. Третий факт, без эмоциональной привязки никак, хороший продукт не оставляет равнодушным, успешные идеи всегда связаны с эмоциональной вовлеченностью клиента. Люди хотят не только удовлетворять потребности, но и получать впечатления. Использование привычек людям сложно воспринимать новое, чтобы заставить их попробовать инновационный продукт, нужно ориентироваться на устоявшуюся модель поведения, товары меняются, а привычки остаются. Пространство для творчества, чтобы люди могли свободно предлагать идеи, нужны место и соответствующая атмосфера. Из большого количества материалов всегда можно вычленить закономерность, для мозговых штурмов нужно отдельное помещение. Шестой факт, право на эксперимент, в дизайн мышления необходимо рисковать и быть готовым к провалам, для изобретений нужны эксперименты, они должны быть обдуманы, иметь цель и ресурсную базу. Ограниченное творчество. Дизайнерам нужно давать свободу, но устанавливать временные ограничения, чтобы их работа не превратилась в бесполезный поток творчества. Проектная работа должна иметь четкие сроки. Создание прототипов ускоряет реализацию идей. Создание экспериментального продукта отнимает время, но после тестирования и исправления ошибок процесс запуска ускоряется по сравнению с продуктами, созданными без прототипов. Образец нужно создавать на начальной стадии проекта. Ответ на вопрос «почему?». Создание гениальных идей связано с нешаблонным мышлением. Дети постоянно задаются вопросом «почему?», взрослые пытаются понять «как», дизайнер должен почувствовать себя ребенком. Заключительный десятый факт – долой стереотипы! Продуманный сценарий жизни не работает в дизайн-мышлении. Нет смысла играть в игру с известным финалом, креативность заключается в поиске истинного наслаждения. По ссылке под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги дизайн мышления в бизнесе». Подписывайтесь на канал по-братски, слушайтесь маму и читайте книги вместе с «Читай быстро».